Итак, ребята, экстренное включение, у нас внештатная ситуация, прибежала собака, напугала нашу кошку, и она залезла на дерево высоко-высоко, вон туда. Наверное, вам не будет видно, но я подлетел с квадрокоптера, вставлю кадр, ну метров 15, наверное, на сосне, сосна круглая, залезть самостоятельно. Не представляется возможным, пытались ее спугнуть квадрокоптером, ничего не помогает. Звали едой, махали, по сосне бить бесполезно, поломаешь все конечности. Пилить тоже не вариант, может упасть, может придавить, все остальное. Короче, ситуация вроде бы банальная, но без сотрудников МЧС не обойдемся. Поэтому вызвали сотрудников, знакомых, благо не отказали, приедут, будем наблюдать за ситуацией. Итак, приехали парни с МЧС. Сейчас помогут нам в этом нелегком деле Снять кошака. Где-то там, где она. Вам не видно, но она вот здесь вот. Да, вот где-то вот здесь она. Тусуется. Главная проблема в том, чтобы она не полезла дальше. Так спасательная операция началась. Ну не бойся, держись крепенько Пумба не бойся, не бойся, хорошая девочка, держись там Не бойся, молодец, не бойся хорошо, молодец. молодец, не бойся Ну что Лагай, ты? Шапку ну, ты, да. здоровый, парень, ты. Андрю, не Пумба, не бойся, молодец, молодец Молодец, не бойся ну держись, держись, кумба. Не бойся, молодец. Кумба, кумба. Держись. Ну, держись. Давай, давай, молодец, давай домой иди. Иди домой. Ребята, половина дела сделана. Кошка в сумке, осталось только спасателю слезть с этой обалденной высоты. Но походу он решил залезть выше. Не знаю зачем. Проверить, насколько там надежное дерево, наверное. Олег ведет у нас съемку с квадрокоптера, квадрокоптер у нас ругается, что впереди пространство, вернее, квадрокоптер ругается, что впереди препятствие, вот спасатель, блин, ну высоко, вот-вот, вы понимаете. Ну что, вот и завершается спасательная операция. Спасатель уже буквально тут три метра каких? Силы на исходе, но мы боремся. Давай, может, Николай, сумку? Давай. Давай мы можем. Не, мы привяжем его. Где-то там. Пумба. Вот он. Тихо, тихо, тихо, тихо. Это я, это я. Это я. Не, тихо, не прислоняйся. Держи. Идем на воду.